Здравствуйте, друзья. Началась или нет вторая фаза операции вооруженных сил России на остатках Украины, гадать не будем, но на фронтах складывается довольно интересная картина. Сейчас сообщают о том, что вооруженные силы киевского режима оставляют Лисичанско-Северодонецкую агломерацию и отходят оттуда, дабы избежать окружения. С одной стороны, действительно, угроза окружения есть, мы о ней говорили, но не совсем понятно, оставляя этот кусок, оставят ли они тогда в окружении Светогорскую группирову, которая в этом случае неизбежно оказывается в кольце. Значит, им тоже нужно отходить. И вот тут очень интересно, потому что сейчас в Попасной, уточнили, вооруженные силы киевского режима удерживают не только северо-западную часть города, но и в целом вот западную ее половину. Там идут упорные бои практически за каждый дом, созданы большие укрепрайоны, и явно бои продлятся не один день. То есть, с одной стороны, это дает возможность отвести войска из Лисичанска с севера Донецка, с другой стороны, это будет означать очень серьезное отступление и оставление Довольно мощного опорного пункта, и тогда все сводится к уже к защите славянско-хроматорской группировки. Ну, зависит от, ход, видимо, от давления, которое оказывают вооруженные силы России. Я думаю, что уже к вечеру мы какие-то подробности будем знать. А Ми-6 передает новые разведданные в офис Зеленского сообщают о том, что российские войска готовят плацдарм для второго этапа войны. Подтверждается та информация, о которой мы говорим, о, о ситуации вокруг Лисичанска, Северодонецка. Ну, то же самое повторяется то, о чем мы говорили, что бои будут разворачиваться вокруг Гуляйполя, они уже сейчас идут. Ну и подтверждается ранее высказанное предположение о, о том, что в районе Николаева готовится отдельная операция по окружению Николаева и уничтожению засевшей там группировки. Как это будет на самом деле неизвестно, но МИ-6 утверждает, что вот эти действия на всех фронтах начнутся 25 апреля. Между тем, суд в Лондоне выдал разрешение на экстрадицию Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты. Ну что можно сказать, демократия на марше мы в этом, в общем-то, и не сомневались. А вот в Херсоне расстреляли блогера Василия Кулешова. Утром 20 числа его расстреляли возле в собственной машины из автомата. Сообщают украинские СМИ в том, что он занимал пророссийскую позицию, но в данном случае это не суть важно, Чуть позже я к этому вернусь. Сейчас о Польше. В Польше, после того, как на северо-западе облили краской один из монументов советским войнам, местные власти приняли решение просто уничтожить памятник, что они и сделали. Ну и не секрет, что поляки готовят сейчас армию для проведения миротворческой операции в Галиции, в так называемых кресах сходнях, которых они считают своей законной добычей. И вот, если суммировать все это, включая и убийство блогера, то мы приходим к неутешительному выводу. Фактически, на Западе смирились с тем, что на Украине терпит крах именно галицко-бандеровская идеология. То есть вот те самые господа, которые из Галиции попытались натянуть бандеровское одеяло на всю Украину, сделать этого не смогли. И теперь все приходит к своему знаменателю, то есть присоединенные в 1939 году Кресовсходни, Западная Украина, Галиция, поляки собираются забрать себе. Как они будут решать вопрос бандеризации, мы знаем, у них богатый послевоенный опыт полонизации любого населения, которое оказывается под их власть на их территории. Более 97% населения этнические поляки невзирая на то, что изначально это было не так. Что касается претензий Галицаев на Львов и все прочее, то я напомню, что по переписи 1932 года в польском тогда Львове 66% населения с небольшим составляли поляки, 24% с лишним процента евреи и только 7% населения украинцы. Причем, как вы понимаете, эти украинцы были отнюдь не профессорами и академиками, а обслугой. Но вот к этому состоянию, видимо, они будут возвращаться в Польшу. Что же касается убийства блогера, то это обычная террористическая практика бандформирования украинских националистов. Никогда ничем иным они не занимались. Я напомню, что эта территория в течение семи веков отдельная, живущая от русского мира или Украины, называйте как хотите, жила все время под властью самых разных государств. Польша, австро венгрии Германии и так далее. Но суть в том, что они привыкли. У них уже другая этика, другая мораль, другая генетика, другой язык. Собственно, гвар, сильно отличающийся от украинской мовы. И вот эти люди, они привыкли опираться всегда на чужие штыки. Они привыкли прислуживать разным хозяевам. Да, попытались вот в течение 30 лет натянуть бандеровское одеяло на всю Украину. Не получилось. Как вы видите, совая страна огромная, они работают, уничтожаются памятники, уничтожаются памяти Великой Отечественной, потому что это не их память, не их предки, не их герои. Герои у них другие. И вот эти теракты, которые сейчас происходят в том же Херсоне, это тоже давняя практика. Точно так же в довоенной, еще до Второй мировой войны Польши Бандеровцы уничтожали всех, в том числе и украинцев, чьи взгляды им не нравились, в том числе и украинцев, которые выступали за мирное разрешение любых вопросов. Я напомню, убийство Олеся Бузины. Бороться они будут как раз с мирным населением. Например, Олеся Бузина не был никаким пророссийским писателем. Он был как раз патриотом Украины и украинским писателем, просто человеком, который не мог, не терпел, на дух не переносил бандеровскую идеологию, за что и был убит. И вот эти террористические практики будут продолжаться. Точно так же, как после войны, после Второй мировой войны, бандеровцев поддержали Соединенные Штаты Великобритании и их союзнички, точно так же они будут вот эти остатки бандеровцев поддерживать где бы то ни было. Вы сейчас видите, как ведут себя наиболее невменяемые беженцы с территории Украины в самых разных городах Европы. Вот это все будет продолжаться, и к этому надо готовиться. И если на какой-либо территории сохранится подконтрольная киевскому режиму часть земного шара, там это будет процветать в еще большей степени. На этом все. Всего вам доброго. До свидания.